Когда исполнятся ваши желания или планетарные периоды? Поговорим с вами сегодня об этом. Очень часто люди приходят к тарологам, Ну, я тоже таролог, и какой-то был промежуток в моей жизни в 90-х годах, когда я ходила ко всем, всем женщинам, которые только умеют в Волгограде гадать, мне хотелось заглянуть куда-то вот подальше, да, вот с сегодняшнего дня, что там в будущем меня ждет, да, от чего там все зависит от меня, не от меня, да, какие поступки правильнее совершить. И вот это все меня просто, э, вот любопытство наполняло меня, да, мне вот все это хотелось знать и понимать. Видимо, эти мои вопросы меня и привели потом к тому, что я училась на астролога, нумеролога, таролога. Да? это все мои э, инструменты которыми я использую и вот э, есть оказывается в астрологии такие периоды периоды которые э, бывают длятся 8 лет 18 лет 16 лет у каждой планеты свой период и э, планеты влияют на нас хотим мы или нет и э, у каждого человека бывают эти периоды да? у каждого индивидуальная ситуация в зависимости от даты рождения, конечно же, да, и э, все планеты проявляются каким-то образом. У этих периодов есть еще подпериоды, и можно до пятого открыть период, подпериод, подпериод, -под -под -под под-под-подпериод, -под -под -под -под под-под-под-под-подпериод, и идет влияние на каждый день. Как период влияет достаточно длинный срок. На втором месте подпериод может где-то год-полтора влиять следующая планета влияет месяц или два, какая-то там один день или час влияют, да. Но вот э, здесь должно все совпасть, чтобы произошло какое-то там страшное событие, да, и должно быть не непрогармонизировано эта ситуация. То есть если мы можем заглянуть немножко вперед и увидеть, ну вот Тара, допустим, вам заглянет э, там совсем какое-то ближайшее будущее, да, а астрология, можно просмотреть всю свою жизнь, да, что там, допустим, еще там пять лет у меня будет э, период Кету, да, к примеру, или там э, есть еще такой период сада-сати, да, когда э, мы получаем плоды наших поступков. Да, то есть э, планета Сатурн, или личность планеты Сатурн Шани приносит нам то, что мы э, заслуживаем. И многие люди даже боятся такого периода, он длится 7,5 лет сада сати и он бывает примерно 3-4 раза за жизнь у человека. И в этот период кто-то, наоборот, выходит замуж, рождаются дети, все здоровы, счастливы, а у кого-то начинаются проблемы, то гибели, то разводы, то гибели близких, да, то увольнение с работы, то еще какие-то неприятности начинаются. Да. Это зависит от того, что предыдущие годы, какие поступки человек совершал. Да? Если осознанный человек уже совершает много благостных поступков, то сада сати бывает такое просто, как праздник. Кстати, у меня сейчас идет период кету и период сада сати Буквально начались э, полтора года назад. И тот, и тот период. И один, и другой сложный. Период кету э, лучше всего проводить в аскезах. Очень хочется уединения, не хочется больших компаний. Э, хочется быть... У, Одной большее время да, заниматься какими-то аскезами, какими-то практиками, какими-то прям хочется. Да. Очень э, в этот период сильное влияние идет на здоровье человека. То есть если человек не читает мантры, неосознанный человек, у него начинается рушиться здоровье очень сильно. И часто медицина по анализам говорит, у вас ничего не болит, идите. Да? А у человека болит. И э, здесь идет влияние. Также период раху дает проблемы по здоровью. Период раху может давать еще э, какие-то привязанности к рыбе, к мясу, к кофе, к алкоголю, к табаку, да, там, ну, в зависимости от того, в какой, какой гуни человек, да, на каком уровне, к, к, к сексу, может давать привязанность, да. к, к интернету, да, играется. вот. Ну, сейчас у всех, наверное, такая привязанность, поэтому ну, какие-то э, к наркотикам точно так же, да к игрушкам в интернете может давать привязанность. То есть здесь нужно уметь это гармонизировать. Да? Часто матери вот видят в ребенке там столько привязанности, возникает, они ничего сделать не могут, да? потому что не понимают, как это сделать. Поэтому нужно смотреть, что там за период, и уже оказывать влияние, гармонизировать через планеты. Также могут быть периоды, допустим, период, ну, когда все хорошо, то все хорошо. Да? Там, если у человека, допустим, в карте какая-то, Планета в ретрограде или в дебилитации, то есть травмированная или в сожжении. И вот начинается период этой планеты, к примеру, Меркурий, да? это может давать на горло какие-то проблемы, там какие-то ангины, какие-то э, щитовидную железу, еще что-то. да. Если это, допустим, Марс, а он у него там тоже в дебилитации или в ретрограде, тоже может давать какие-то вплоть до раковых заболеваний. Да? то есть здесь нужно смотреть каждый период то есть я рассматривала период тоже я звала девушку ко мне на консультацию она так и не дошла ко мне на консультацию и потом мы с ее мужем рассматривали уже в вот по астрологии день ее гибели там был день и час и вот все вот эти вот под периоды и периоды они давали катастрофу автокатастрофия она погибла вела машину в этот день села за руль она вместо мужа и встречная машина выехала на встречку, и она так торопилась, ее пытались остановить, откуда они уезжали, говорили, останься еще на один день, мы сделаем там то-то, то-то. Она торопилась и не осталась. И вот, вот этот день просто не был сгармонизирован. Если бы читалась мантра защитная, если бы было бы все по-другому, да? то есть девушка осталась бы жива. И вот, скорее всего, можно таких ситуаций много привести, примеров, да, если разбирать их по астрологической карте, то, скорее всего, во всех будет показано очень много влияния Раху, Кету, Марса, да, ну, в зависимости от того, какие ретроградные планеты будут участвовать в этом периоде, под периоде соединений таком, да, в счастливом событии, наоборот, участвуют хорошие. За счет этого ректификацию делаем, установление времени. Рождение, да, иногда люди не знают время рождения, очень часто приходят ко мне девушки, говорят, мама не помнит или там мамы уже нет живых, уже не у кого спросить точное время рождения. И мы устанавливаем за счет того, что в карте просматриваем даты, значимые даты рождения детей, свадьба, развод, там смерть бабушки какой-то, да. Смерть дедушки, там, тети, дяди, там, родители иногда. Да? Вот эти все даты просматриваем и за счет этого устанавливаем э, время рождения, э, которое уже можно будет использовать, рассматривая вот эти периоды. То есть, эти периоды чтобы эти периоды точно э, рассмотреть в вашей карте, нужно обязательно знать время рождения. И эти периоды очень серьезно влияют на нашу жизнь. То есть э, они могут приносить как хорошее, так и плохое да, в нашу жизнь. И когда мы знаем, что у нас впереди ночь, мы возьмем фонарик. Да? Если мы знаем, что у нас впереди зима, мы запасемся теплой одеждой. И когда мы знаем, что у нас впереди там, 18 лет какого-то периода, в котором нужно соломки, соломки, соломки, и соломки, то, конечно же, мы это сделаем. И когда люди не знают что впереди у них такой период, они просто идут слепую, да? то есть вот как с завязанными глазами идут по своей жизни и не понимают, почему вот отсюда палки в колеса, почему отсюда палки в колеса, почему тут не получается, почему вот крокодил не ловится, не растет кокос, да? не понимают почему. А здесь все в натальной карте можно найти всему этому объяснение. Из-за этого есть смысл рассматривать, какую дату рождения вы выберете, если кесрева да, ребенка. Будет. Часто мне тоже девушки пишут, говорят, вот у нас Кесарева там дали 7 дней, какие из них лучше выбрать? Тоже зависит от того, в какая Накшатра будет, какой день, какой час, да? в какой порталь войдет ребенок в свое рождение. Это будет тоже давать определенные качества его характера. Можно лучше или худшие выбрать в этот день. Да? Свадьбы. Очень важно рассматривать, какие свадьбы, да, потому что сейчас нас приучили выходить замуж в пятницу и субботы. Это наихудшие дни для свадьбы, то есть они сразу создают проблемы, то есть влияние этих дней дают проблемы на следующей жизни. Вот я, например, знаю это, я, первая свадьба у меня была в субботу, естественно, да, а вот третья уже была в четверг и я выбирала день по Накшатрам, то есть нам дали там несколько месяцев, выбирайте любой день, и я выбирала, рассматривала каждый день в течение трех месяцев по Накшатре, по влиянию планет, потому тому, чтобы и мужу, и мне подошло. То есть когда на двоих выбираешь, бывает, что в месяце один день или ни одного дня, которые подходили бы под свадьбу. А в России сейчас приносишь документы, ровно через месяц в эту же дату у тебя свадьба. Да? То есть никто не подбирает даты. На сегодняшний день статистика, это неумолимо, показывает нам, что разводов стало очень много. И это один из таких моментов серьезных, которые просто люди не обращают на него внимания. А это просто события, которые нужно учитывать. То есть если пошел на улице дождь, мы берем зонтик, это нормально. Да? То есть если мы собираемся замуж, то мы планируем долго прожить и счастливо. Поэтому нужно день выбрать, который даст вот это влияние для вашего счастья и долго прожить вместе. Да? Это очень важно. В ответе за это женщины. Да? То есть я не говорю, что всем нужно выучиться на астрологов, но сегодня достаточно астрологов, чтобы пойти и узнать эту дату. Да? подобрать эту дату есть раньше люди даже подбирали даты для рождения ребенка то есть выбирали знали уже какого они хотят ребенка да то есть сейчас спросил любой мамы какого ты хочешь ребенка да все равно какого да но все равно какой и придет да? А когда кто-то в семье говорит пусть придет родственная душа мне да? и уже внук или внучка приходит родственная душа там бабушки допустим да или допустим в, ну, в ведических писаниях боги обязательно планировали своего ребенка, и они знали, под какую задачу этот ребенок рождается. Например, такое тоже из ведических писаний: Шива дал одному демону благословение, что его убьет, и сможет убить его только сын Шивы, который еще не родился. Да? И этот демон думал, что он таким образом выпросил бессмертие просто бессмертия боги не давали демонам, они постоянно сидели в аскезах и придумывали всякие хитрости, чтобы вот э, как можно дольше продлить свою жизнь. да И они начинали, э, чувствуя себя бессмертными, чувств, начинали э, терроризировать просто все миры. Да? И землю, и ад, и рай, и все сразу. И э, когда уже э, бог Шива уже женился на Парвате, они понимали, что нужен, нужен ребенок, который сможет справиться с сильным демоном. И они при помощи своих мыслей, при помощи своего сознания создавали эту энергию, которая должна была справиться с таким сильным демоном, который там от всех богов получил всякие разные благословения, был очень сильный. Потом еще этого ребенка они специально готовили. Была специальная трансформация для этого ребенка. Его при рождении отдали семи матерям. И он даже не знал, что у него есть свои мама и папа. Да? И отдали его 6-7-летним ребенкам назад. Он получил уже травму, что он столько лет жизни прожил без своих родителей. Где они были? Он на них обижался. И вот эти вот обиды, они дали вот эту трансформацию. Плюс обучение потом, которое отец предоставил своему ребенку, да, он смог победить этого демона. Следующего ребенка они уже задумывали как э, радость миру, да, как благословение миру. И это уже был Ганеша. Да? Первого ребенка звали Картикея. Он был великим воином, он справлялся со всеми демонами, знал все их штуки, все их уловки, хитрости. И он был вот талантище в этом направлении. А Ганеша, он уже нес благость миру, да, то есть вот боги об этом задумывались, ну и в древние времена, в Золотом веке и люди задумывались, допустим, там Гончар или, я не знаю, Колесничий, да, они тоже уже планировали, что ребенок должен прийти вот с такими же данными, чтобы мог помогать отцу в его работе, был счастливым при этом, чтобы по наследству передали вот это вот… Рабочий, э, семейный, семейный бизнес да, своему ребенку и так далее. То есть даже девочку или мальчика тоже можно хотеть сначально до того, как э, зачатие произошло. Да? И это тоже будет влиять на то, кто родится, мальчик или девочка. И э, то, какие знания получит ребенок, да, какую профессию выберет, это тоже можно задумать заранее. Да? То есть здесь это тоже очень важно. Сейчас мы об этом почти не задумываемся, а это очень-очень важно. Так, значит, про желание. Да? Что мы делаем, когда у нас, допустим, в ближайшие 18 лет неудачный период, да? То есть, который вот либо ретроградная планета, либо это Раху и Кету, да? или Сада-Сати период. То есть вот эти вот моменты. Как их учитывать? То есть здесь только прокачивать. Да? У нас нет э, жизни короткие, нам нельзя прождать 18 лет, а потом у нас исполнится желание. Да? Я думаю, что это никому бы не понравилось, э, 18 лет жить вот в ожидании, что пройдут эти 18 лет. Нет, никак, никак нельзя. Нужно э, действовать уже здесь и сейчас. И э, если у вас неудачный период, э, в принципе, вы можете все свои карты составить, если особенно время, знаете, бесплатная э, программа ГРАХАС да, можете набрать «Грахас», и вам откроется программка бесплатная программка. Вы можете там завести свои данные, дата рождения, время рождения, город рождения, и она вам покажет вашу карту, и посмотрите эти периоды. Да. Если у вас там буква Р около какой-то в карте есть, да, это ретроградная или дебилитация, да, там, ну, чуть ниже там есть дебилитация, если где-то написано, да, сожжение, то значит этот период неблагоприятный для вас. То есть если вы его не прокачиваете, достаточно много проблем и страданий может этот период принести. Здесь важно его прокачивать. Да? Я, конечно, на астрологических консультациях рассказываю, как его прокачивать, и я думаю, что про каждую планету я дам видео тоже, да, сделаю тоже видео, как гармонизировать, какую планету, если она у вас в сожжении, в дебилитации, в ретрограде или в войны планетарные, да, как это что делать в этой ситуации? Ну, лучше, конечно, прийти к астрологу, который вам уже это все точно скажет, чтобы вы уже не сомневались, что у вас вот такая ситуация, да, и с ней нужно работать. И любую ситуацию можно прокачать, да? то есть можно сгармонизировать. Есть для этого инструменты, есть для этого поступки, практики, мантры. И все это можно привести реально к тому результату, который вы хотите. Наши странные времена, кали-юги, можно пройти даже от рабочего до мудреца за одну жизнь. В принципе, 30 лет считается достаточно для обучения. То есть человек проходит за 30 лет очень такую мощную трансформацию, и он становится очень мудрой личностью, с которой интересно всем и следующим поколениям в том числе. Хорошо, мои дорогие. Я думаю, что сегодня я достаточно раскрыта, хорошо рассказала вам про периоды, да, достаточно понятно, надеюсь, да, очень буду благодарна за комментарии, насколько понятна вам моя речь, да, потому что я стараюсь говорить все-таки понятными словами. Если я говорю какой-то термин, то я его тут же расшифровываю, да, чтобы это было понятно всем, всем, всем. Для меня это тоже очень важно, ценно. И подписывайтесь на мой канал. Будет очень много контента в ближайшее время. Я запланировала заниматься наконец-то своим YouTube-каналом, потому что вижу, что у меня прибывают подписчики, люди интересуются мной. Я вам очень благодарна за эти комментарии, которые вы мне оставляете, когда пишете, что вам что-то нравится вам мне. Я очень благодарна. Это меня очень-очень вдохновляет. Я просто просыпаюсь с мыслью, что сегодня я запишу еще видео и выложу его на YouTube. И это очень-очень заряжает, очень классно, очень благодарю вас. Хорошо, мои дорогие, обнимаю вас, желаю вам исполнения всех ваших желаний, и пусть планеты вам будут в помощь. Пока-пока.